Революция ⁇ это очень простая вещь. Рабочие выходят на улицы и все меняют. Но где эти рабочие? Еще недавно тысячи заводов, несколько миллионов индустриальных рабочих были в городе. А сейчас нет. Количество индустриального рабочего класса уменьшилось в разы. Но где? Где люди получают зарплату? Дело в том, что рабочий ⁇ это не человек в... Клещатые рубашки, которые в 7 утра едет в метро для того, чтобы успеть на проходную Кировского завода. Нет. Это каждый, кто работает по найму, получает фиксированную зарплату. Тот, кто, тот, кто встает утром для того, чтобы идти в офис, если он, конечно, не топ-менеджер, если он не едет на Лексусе, не владеет акциями предприятия, то это просто тоже рабочий. Ну и вот простой пример. В колл-центре сотни людей... Сотни молодых женщин, сидят целыми сутками в ужасных условиях, для того, чтобы отвечать на идиотские вопросы. Тяжелая работа, тяжелые условия труда, очень низкая зарплата. Они тоже объединены в процессе труда, объединены так же, как рабочие металлисты и рабочие шахтеры. Они тоже все вместе, они тоже могут бороться за свои права. Таких примеров очень много. Каждый из нас, большинство из нас работают по найму. И организация рабочего движения... Это организация в курилке 10, 5, 20 человек. Это лавинообразный процесс. Для того, чтобы рабочее движение организовалось, нужно немного. Нужен запал, нужны активисты. И нужны условия, которые, в, которых, в которых выходит рабочий класс. Условия, которые понуждают рабочих к борьбе. Сейчас, когда экономическая ситуация в стране, в мире, стремительно ухудшается. Когда капитализм исчерпывает свои внутренние резервы. Не может больше уступать рабочему классу, борьба будет принимать все более и более жесткий характер. Это неизбежно. И э, сейчас э, вопрос о воспламенении, о возбуждении рабочих принимает важнейший характер повестки дня. И неизбежно э, в ближайшее время мы столкнемся с э, процессом стихийной или полустихийной, или организованного, но объединения рабочих во многих странах мира, в том числе и в России. Э, История дала нам один урок. То, что завтра становится естественным, очевидным, еще вчера кажется совершенно невероятным. Думаю, что сейчас мы находимся э, на перепутье эпох. И э, спустя несколько лет не будем представлять себе, что э, рабочее движение...